И всем снова, дорогой ребят, с вами я, и я вас всех рад. приветствовать на прохождении, на, да, именно геймплейных роликах в GTA 5. Ну, это, по идее, еще есть GTA онлайн, но я не, я, я не, я как-нибудь ее запишу, но, но только не сейчас, потому что ну, сейчас пятую часть проходим. Проходим пятую часть. Вот это вот пляж ищем, вот этот пляж ищем, ребятки, ищем вот этот вот пляж и все. Ай! Блин! черт. Франклин, Тревор Майкл тут. Да. Я оставлю, наверное, GTA 5 в окне. Таня тоже тут. Приветик. Я оставлю, пожалуй, GTA 5 в окне, потому что, ну. Hey, Ребят, звоните не мир. Мир.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 Пистолет урона поменьше, чем гранаты, Гранаты побольше, пистолет дробовик, помфы 32. Беж... Не каждый годится, что Нет! Ай! Ай-ай-ай-ай-ай! Пер. Да! Твою Матушку! <свист> ладно, ладно, тебе нет. Не хочу. Фотолюбитель Лос-Сантос-Андре... Сандре... -Сандре, -Сандре нет. Не-не-не-не. Надо в эту тачку сесть. Я сяду в нее. Ага. Едем к Майку. Майку. У него задание, ну, поинтереснее немножко так. Так, стоп. А надо, не надо на эскейп нажать, посмотреть карту, карту, карту, карту, карту, карту, карту, карту. Так, это что тут? Это что тут? Это оружейка. Так, нужно нам пойти вот сюда, вот поехать. Хоть нужно к Майку пойти вот. Вот сюда, вот надо. Стэн, конфискован транспорт. А так, прокмайская. Ладно, вот так все. Двойной... Два раза нажать на левую кнопку, и всё. Извините, ребята, я... Это... Мелодия из... Это из машины. Я поменяю ее сейчас. Вот! Лучше вот это вот так и сделаю. Радио офф, выключу, потому что ну, ну, нафига мне авторские права, собственно, ребятки. Тем более, авторские права, да. Нет, они мне не нужны, ребят, авторские права. Такая же фигня была в Saints Row 3, когда я только начинал играть. Да, точно такая же фигня была в, Saints, в 3 Сейнс Роу. Здания пропадали, когда я начинал играть только, ну... Я списывал на то, что это ремастер, ну и... Текстуры пропадают, текстуры домов там пропадают, текстуры машин пропадают, текстуры улиц пропадают. Я списывал на все. Ну, это ромастер. Это, ну, а в так тоже много ну, всякой всячины есть. Ой, блин. В домик врезался. У чей-то. Так. А, я не в то... Ту... Я врезался, то есть, понимаешь, что да? Understood? Yes, I understand. Understood. Сейчас тут любовника увидим Тани, этого, девушки, точнее, жены Майкла. А, тр тренера по теннису. <свист> <свист> Тут что за невидимая текстура такая? А, это невидимая текстура стены. Это мы чудаку на букву М сейчас приедем. Это этому чудили на букву Сейчас будет кое-какая фигня. Я вам говорю, я вам утверждаю, ребята, уверяю. В искусстве есть лебёдка. Привяжи к одному из тех столбов. Хочешь разрушить его дом? Этот урод разрушил мой брак. Чувак, зачем же нам делать из муслана? Как скажешь. Я сказал урок вас чувак. Так этих уроков до хера было, и божь, чувак. Мне кажется, что вам только слово не отрабатывали. Удар слева, у Мэнди писал, куда лучше. Просто да, нас сделать шаг назад, чтобы потом снова вперед. Да, думаю, стоит подняться. Дружище, твоя негативная энергия меня сейчас просто убьет. Ой, я очень на это надеюсь. Все готово, чувак. Ты пришел в мой дом и взял мои деньги, и трахнул мою жену. Совсем сгул всех дурень. Сейчас, дружище, я рысный. Это было невежливо. Серьезно, я перед тобой виноват. О, как мило с своей стороны, как благородно! Давайте oh, поаплодируем. Сразу ублюдок! Чувак! Чувак на букву М. Франклин! Едем, что ли? Чудак на букву М. Не, не чувак на букву М, а чудак на букву М. Франклин, ну ч, едем? Все разрушился практически. Правая рука это делает. тысяча три доллара. That's the... And we'll see how you like when someone fucks with your shit. Ты реально серьезно, братан. Yeah! Да, твою oh, мать, oh. это было fuck, ну, man, супер, но ну, ты даешь, братан. Oh, Мэтт, зяя, полки. Yeah, мы это Ну, мы... Вернитесь до Майкла. Ну да, Майкла ведь надо еще отвезти к нему домой. Кто там? В чем-то я не уверен. Знаешь ли это ребята были вообще, а? Ну ну короче эта игрушка, где не надо. Короче, ребят, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях GTA 5. Хотя, не знаю, может и не в следующих, может быть, еще будут серии. Пока-пока,